Добрый день! Вы смотрите канал форума «Свободной России». Меня зовут Дмитрий Семенов. Обеседовать мы сегодня будем с российским гражданским активистом Марком Гальпериным. Марк, добрый день! Добрый день, здравствуйте. А Марк Гальперин, помимо того, что российский гражданский активист, он еще и политический заключенный российский, по крайней мере, был признан таковым правозащитным центром «Мемориал». и вот как раз ровно месяц назад освободился из колонии-поселения в городе Зеленоград. Марк, давай напомним нашим зрителям, за что тебя судили. У меня был условный срок за экстремизм по статье 280, часть 2, это организатор экстремистского сообщества этот срок переделали в реальный, ну, формально нарисовали три административных нарушения, ну, я действительно ходил на акции протеста, ну, все вы понимаете, достаточно там нос свой показать, реально, я там был немного на двух акциях, на третьей, ну, может быть, чуть побольше, чем пять минут, и все, за одним числом меня привлекли, написали, что я там нарушил там 20.2, ну, в общем, какие-то штрафы, две, два раза по 30 суток отсидел, все, значит, в течение полугода я нарушил более чем два раза условия условного срока, и, соответственно, мне изменили режим содержания, режим, так скажем, отбывания наказания на реальный. И получается, сколько ты провел в заключении в реальном уже? Ну, год и три с половиной месяца. Плюс к этому мне учли то, что я был под домашним арестом 8 или 8 с половиной месяцев. В общем, всего два года. А вот э, вот эта вот организация экстремистского сообщества, или как это правильно, статья твоя звучит: вот в чем она на практике заключалась? Это 280-я часть, вторая Уголовного кодекса привязались к двум моим роликам в интернете. Ну, то есть, формальная часть дела, не фактическая. Фактически я просто гражданский активист, и за это меня запрессовали. А формально два ролика в интернете было. В одном я сказал, что будут в дальнейшем в будущем стычки народа и полиции. А Слово «стычка» в словаре Кузнецова, не знаю, где это такой словарь, не смотрел. Но там одно из значений – это боевые столкновения на линии фронта между конфликтующими сторонами. Ну, боевые – это же... Чистой воды экстремизм. Вот. И второе, второй ролик на нас нападал серб на всяких акциях протеста и продолжает что-то нас троллить. Вот. Я сказал, нам надо защищаться, боевой дух поддерживает себя, для того, чтобы давать отпор этому сербу. Так вот, боевой дух это тоже ай-яй-яй. Ай и поэтому, значит, вот по совокупности этих двух роликов экспертиза заключила, что я экстремист. И вот как раз развивая тему экстремизма, да, сегодняшняя свежая новость, что прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, а само заседание как раз должно и стартовать 26 апреля. Собственно, каков твой прогноз по поводу этого решения суда? Ну, конечно же, признают. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Потихонечку прессуют всех, все организации. Открытую Россию признали в свое время, нежелательные организации сейчас добрались до ФБК, но ни одной здоровой силы уже не останется. Все будут признаны, признаны экстремистами, шпионами, иностранными агентами и террористами. Но все, кто против власти, будут соответственно подвергаться давлению. Ну, вот как раз таки, да, Штабы Навального, это, наверное, сегодняшний день такая единственная, да, на российском оппозиционном поле структурированная организация. И вот с признанием ее экстремистской означает ли это, что де-факто это окончательный разгром российской оппозиции? Ну, у меня все-таки более... Позитивные настроения, российскую оппозицию нельзя разгромить, но как, я надеюсь, что мы выкарабкаемся из этого положения, все-таки сможем консолидироваться, но то, что ФБК будет прижата и э, отток пойдет, это да, это действительно так. Ну, кстати, нужно уточнить, что до Юра пока все-таки речь идет именно о штабах Навального, фонда борьбы с коррупцией, пока там не фигурирует вот по этому вот, э, решению прокуратуры о приостановке деятельности. Так, ну, это одно и то же. Штаб Навального, ФБК, это одна и та же структура, поэтому э, в России десятки, ну, по-моему, около 40 штабов Навального по всей стране, может быть, больше в период там, предвыборной кампании доходило до 80. Вот, поэтому... То, что прижимают, прижимают вот, фонд борьбы с коррупцией, и прижим, фактически прижимают и штабы Навального. Если я не ошибаюсь, какая между ними разница, я не вижу вообще. Ну, я думаю, там действительно такая больше юридическая разница. Де-факто, конечно, абсолютно ты прав. Но вот... А после решения суда о признании штабов Навального экстремистскими организациями, на твой взгляд, силовики начнут просто поголовно преследовать всех сотрудников и волонтеров штабов? Ну, они уже преследуются. Во Владивостоке схватили, я забыл, как девушку зовут, ну и в Питере там кого-то. Да, будут так же, как и открытая Россия. Я не знаю, надо говорить, что она нежелательная или нет, чтобы вас не закрыли. Вот, Ну, короче, точечные репрессии идут. Вчера Давидис, Давидиса взяли, вчера же, по-моему, и Светова, и Бойко схватили. В общем, потихонечку всех прижимают. Но это очень печально видеть. И я предполагаю, что разгром штабов Навального приведет к оттоку от движения Навального, так скажем, от ФБК. Ну, вот ты упомянул, да, уже, что арестовывались на выходных, ну, задерживались на выходных и Сергей Давидец из Мемориала, и Михаил Светов, и многие другие люди, Александр Соловьев из «Открытой России». А, и все это было, я так понимаю, по следам акции 21 апреля, которую проводили штабы Навального и которая была посвящена требованию допуска к Алексею Навального врача и, собственно, вообще его полному освобождению. И вот а, на этой акции, кстати, участвовали ли ты в ней или у тебя есть какие-то запреты судебные сведения? связи? с судимостью у меня запрета нет но я действую по понятиям по понятиям меня должны были бы схватить если бы я вышел в самую горячую точку я не был в москве ну, в смысле не был в дома но я был в москве ну достаточно так скажем в отдалении от самых горячих точек специально чтобы не дать повода для того чтобы ну, меня схватили у меня другая задача у меня задача объединить протест. Если я сейчас опять загремлю в тюрьму, но я не выполню свою миссию, так скажем. Плюс один, ну, я имею в виду своя тушка, если я буду на акции протеста, мало что изменит. У меня гораздо больше сил в другом плане, если я буду объединять протест. Поэтому я своим друзьям и всем в интернете сказал, что меня дома не будет, но и, так скажем, в гуще событий тоже не будет дабы сохраниться. Это не трусость, это вот, на, так скажем, продуманное решение. А саму акцию, если говорить о ней, вот с точки зрения численности участников, и с точки зрения достижения практических результатов, как бы ты ее оценил? Но ну, я вижу, видел ее только по картинкам. Но ребята говорят, что как бы не самый массовый выход там, но тысяч двадцать-тридцать максимум было. То есть э, другие акции протеста, ну, на других акциях протеста гораздо больше было людей, которые организовывал, так скажем, ФБК и Навальный. Поэтому настроение несколько кисловатое, нужно это признать, что вот такого взрыва, то есть или финальной битвы, как говорил Волков, но ну, не состоялось. Вот. Это надо учитывать в своих действиях. То есть мы видим, что ФБК это не весь протест. И даже вот разогретые люди на почве вот этих всех расследований, на почве голодовки и фактически убийства, полуубийства, как хочешь назвать Навального, все-таки не, не вызвало бурю эмоций во всем протестном сообществе. Многие критиковали ФБК и даже Навального даже сейчас критикуют, и вот этот разброд и шатание, критика и взаимное неприятие друг друга, вот это и породило то, что не вышло нужное количество людей на акцию, вот недавнюю акцию ФБК. Ну вот ты говоришь, что ФБК это не весь протест, какие бы еще тогда на сегодняшний день ты назвал такие, ну, наверное, наиболее значимые какие-то структуры среди российской оппозиции, которые ведут какую-то свою деятельность? Ну, как бы я ни критиковал яблоко, значит яблоко. Из таких реального движа, что называется, это объединенные муниципальные депутаты. Ну вот в Москве, например, все вы знаете, там 170 человек задержали на их собрании. Помимо этого, есть ну, десятки в Москве ну, не организаций, а движений, групп протеста, которые действуют сами по себе. Но я не могу назвать, вот, что они очень большие. Солидарность фактически умерла, Парнас бездействует, почти бездействует, хотя ну, как бы уважаемые организации. Открытая Россия... Раньше действовало в юридической плоскости, теперь вообще никак. Ну, в информационной и, и в юридической плоскости. На улице их почти не было. Но и теперь их прижали, они тоже как бы не видны. Левые, да, левые сейчас на коне. Националистов разогнали, запрессовали и закошмарили. Такое есть жаргонное выражение. Поэтому, но левые, они как-то... Ну, с одной стороны, осторожничают вот, и не выходят вот на такие прямые акции протеста. Но, в общем, ситуация плачевная, плачевная. И при этом ты говоришь о том, что твоя задача – это как раз-таки объединение оппозиции. вот более подробно можешь раскрыть вот эту тему? Какие, какие действия, что ли, ты предпринимаешь для достижения этой цели? Какие-то, может быть, мероприятия запланированы там на ближайшее время? Какой-то план, может быть, есть? Да, все есть, единственное, я не все могу озвучить в интернете. Я встречаюсь с, с лидерами групп протеста, мнение их узнаю, потому что иногда некоторые такие фыркуют, и не нужно это. А, ну, действительно есть, вот человек выходит на улицу, бьется, там но 5 с плюсом его можно, можно ставить за мужество, за то, что вот он себя подставляет, но говоришь ему. Ну, давай вместе что-то сделаем, объединимся. Ну, вот у меня, допустим, ну, не то, что у меня, вот уже пять лет мы ходим, прогулки свободных людей делаем, ну, там человек 20 нас, допустим, вот. Еще где-то группа тоже человек 20. Вот к ним приходишь, говоришь, давай что-то вместе сделаем. Нет, мы там вне политики, некоторые говорят, или там мы не, не понимаем, для чего это, вот. А некоторые говорят, да, надо объединяться, вот движение перемен, например, лидер, не лидер, как хочешь, назови Соловей Валерий, вот. Но с ними удается найти общий язык. там. Еще некоторые левого толка ребят, тоже с ними можно что-то найти. И вот я хожу к каждой группе протеста и говорю, ребята, ну давайте хотя бы подумаем, как мы можем объединиться, каким способом менять власть. Давайте вот эти вопросы на повестку дня ставить. То есть я тормошу людей за локоточек пытаюсь. Вчера был вот на акции в поддержку Дела Будки». Значит, это бессрочка, так скажем, какие-то остатки есть, ребята живые, с ними можно работать. Ну, в общем, я ко всех, к экологам хожу, тормошу их. То есть надо общаться в интернете и лучше всего физически, вот чем я и занимаюсь. А почему все-таки вот у многих такое, на твой взгляд, скептичное отношение к объединению? То есть в чем причина, почему оппозиция российская и различные гражданские группы не могут все-таки объединиться? Это очень тяжелый и сложный вопрос. Я вообще долго могу по этому поводу говорить, но кратко скажу. Но вот сейчас какая-то апатия, нет чувства того, что Россия катится вниз, мы становимся опасными и для всего мира, и для себя, и многие не понимают, как с этим бороться. Вот некоторые думают, коррупция ⁇ это наша такая родовая черта. И вот Нужны люди, которые как бы подойдут кому-то и так за грудки или за плечи встрепенут его. Ты чего? Ну смотри, ну невозможно же так жить. Ну, вот там в Кремле плохие люди. Ну, ладно. Давай сделаем что-то, ну что может поднять вот, э, страну с колен, это глупый штамп, но тем не менее, мы же умные, честные, свободные, трудолюбивые люди, почему мы не можем себя обеспечить, почему мы запугиваем весь мир своим ядерным оружием и обычным оружием, почему воины устраиваем, почему мы не можем для себя хорошую жизнь сделать, почему мы все ругаемся, с Украиной поссорились, со всеми остальными, почему, почему, вот, и вот... Это почему мы должны... Ну вот, какие, я один это не смогу, десятки людей должны это говорить, и вот мы должны объединить тех, у кого сердце горит, за свою страну, за нацию, за родину, за Россию, мне как еврею это может быть, кто-то скажет, что это он там толкает за нашу Россию, да нет, это наша страна, наша нация, вот что мы должны пойти вперед вместе, и вот, вот этот крик души должен сейчас идти, а просто критиковать власть, вот там кремлевцы плохие, Путин плохой, но это не причем повестка дня должна быть, что мы должны подняться, возродить Россию. Вот все эти слова о патриотизме должны звучать из наших уст, а не с экранов телевизоров. Возвращаясь к акции 21 апреля, не увидели мы особой жести со стороны силовиков, ну разве что за исключением Питера, в сравнении с январскими теми же акциями. На твой взгляд, с чем связано изменение тактики силовиков? Я считаю, что у них очень хорошая аналитика. Они заранее представляли, что не будет огромного количества людей на улицах. Что-то мне подсказывает, что они подключили там искусственный интеллект или еще что-то. Наши оппоненты не дураки, и они предчувствовали, что акция не поднимет 146 тысяч, сколько записалось в ФБК в Москве. И они знали об этом и решили спустить на тормозах. Но в Питере пожестили, да, там Уфа тоже очень много, Башкирия там. Вот. Но сейчас они действуют опасля, что называется, хватает людей через неделю после этой акции. Ну, у нас сильный соперник, вот чем объяснить. А вот эти вот задержания постфактум, которые мы сейчас наблюдаем, это тоже в рамках смены тактики? Ну, это да, они не хотят вот эту, все-таки они получили небольшую пощечину, так скажем, не очень сильную, и они отвечают. И второе, я вот как раз вчера был на мероприятии а, Будки, отдела Будки, там а, этот адвокат сказал очень правильную вещь, что власть действует а, в так называемом ключе заморозки, то есть наказывая отдельных людей, известных и может быть не очень она дает сигнал обществу так делать нельзя будешь ходить там будешь агитировать будешь делать а, перепосты а, эссеха москвы там или еще что-то об акции навального к тебе придут. И вот сидит человек дома и думает, а можно ли поставить лайк, уж не говоря о том, что можно ли выйти на улицу. И это эффект заморозки, когда людей... Ну, это такой юридический термин, а фактически это репрессии. То есть, когда террор, репрессии, когда точно кого-то берут и жестко наказывают, а все остальные боятся. Поэтому это вот одна мысль. А вторая, просто людей не допускают к предстоящим выборам в Думу, ну то есть одно, два, три нарушения, все, ты автоматически лишаешься права быть кандидатом. Это они тоже преследуют эту цель. А вот если говорить уже тогда о выборах в Думу, да, о чем ты в конце сказал, вообще стоит ли на этом зацикливаться сегодня оппозиции? Большая беда, большая проблема, которая тянется уже много лет, много лет. Когда оппозиционные движения крупные выдвигают в одном и том же округе своих кандидатов, мы фактически конкурируем между собой, а партия власти имеет уже прямо со старта 20, а может быть и больше 25-30%. Но ну, бюджетники, люди в погонах, ну, все, кто голосует на дом, на голосование, они свои 25%... Ну, и реализуют. А мы свой протестный электорат растягиваем, растаскиваем по этим двум-трем, а иногда больше оппозиционным кандидатам. Еще власть подливает масло в огонь своих так псевдооппозиционных кандидатов выдвигает, которые тоже отбирают голоса. И мы приходим, наблюдаем на свои участки и видим, что мы честно проиграли. И, и Возмущаться-то тут нечего. Один набрал оппозиционный кандидат 5%, другой 7%. Третий там максимум 10. В целом, если все собрать, мы бы победили. Но мы не собираем. И поэтому, конечно же, вот сейчас большую проблему наблюдаем. Отдельно ФБК умное голосование, отдельно Яблоко говорит, что у нас мандат, не нужно собирать подписи. На подписях практически всех, любого можно срезать. Эти самые депутаты, объединенные, муниципальные, тоже своих выдвигают. Плюс некоторые самые отчаянные идут, самостоятельно, идут вперед, Типа мы всех растолкаем и победим. Ну и в результате получается вот эта какофония и крик. И тихой сапой партия власти про продавливает своих. Поэтому и сейчас, что, о чем хочу сказать, нет никакого движения объединения. Ну, казалось бы, чего проще? сядь, вот все эти крупные силы, сядьте за стол переговоров, выдавите по одному округу одного кандидата. Все за него агитируем. И если вы не можете там несколько договориться, сделайте там праймерис, опрос общественного мнения. Один кандидат, один округ. Все. Вот эта тактика. И мы сейчас не видим реализацию этой тактики. Поэтому выборы сейчас практически уже проиграны. После признания штабов Навального экстремистскими, что будет вообще с уличными протестами в России? Как это отразится на их качестве? Ну, как я сказал, что люди некоторые отвернутся от ФБК, кто в ФБК, ну, боится за свою судьбу. Но раньше они работали в легальном поле, но ну, значит, побегут оттуда. Не сильно, но побегут. Наиболее непримиримые останутся, будут под так скажем, на карандаше под прицелом у власти. И это заставит несколько переформатироваться общество. Я уважаю Навального, я не хочу критиковать лучи поддержки, он должен быть номинирован на премию мира и все такое прочее. Но я честный человек, я должен сказать, что проблема ФБК в том, что и проблема всех остальных крупных организаций, они отталкивают людей, они не хотят, они что говорят? Либо вы приходите к нам, да хоть тоже яблоко или еще что-то, либо уходите. То есть, они не собираются идти навстречу другим оппозиционным партиям, движениями, объединяться. То есть, все говорят, мы белые пушистые, самые демократические, или там самые левые, или самые правые, идите к нам, все. И вот это проблема ФБК. Они вот, как бы, фыркают, не хотят объединяться. Я-то ездил по регионам, я, я знаю, ну, пока был на свободе, я знаю, что Проблемы у ФБК есть. Не всегда они хотят объединяться с другими, более мелкими. Они, да, они большие. Теперь их подприжали, под теперь они станут меньше. Я этому не радуюсь. Я просто говорю, что мы должны переформатироваться, осознать, что э, нету никакого ну, как бы заслона перед ФБК, что они неподступны. Вот к ним подступились. Вы дофыркались, я вот так вот уже критикую, что вы теперь будете делать, когда ну, у вас уже не такие будут рычаги власти, медийной власти в оппозиционном сообществе. Ребята, надо договариваться. Так что вот у меня большая боль и много говорю, могу говорить на эту тему. И вот, кстати, перед эфиром ты мне говорил о том, что и Гарри Кимовича Каспарова немножко тоже будешь критиковать сегодня. А Гарри каспарова вот какие претензии? А, ну, конечно, претензии. Но ну, смотрите. Ну, еще раз говорю, я всех люблю, уважаю, жму руку и прочее. Но я честен, и мы должны вот, проблему осознавать. Болезнь есть, и она следующая. Ходорковский же отдельно, и Каспаров отдельно. Даже за рубежом два мощнейших таких титана не могут объединить усилия. Я понимаю, может быть, какая-то координация есть, но в глазах нас, оппозиционеров в России, вы разные. Вы не можете объединиться. Ну что это такое? А еще тысячи мелких, которые уехали там во Франции, в других странах. в Каждая кучка, там, по 10-20 по человек. В Нью-Йорке, я знаю, комьюнити есть оппозиционно. Но почему бы не сделать единую так, оппозицию в изгнании? И, и там Чичваркина позвать и прочее. Все пожмут друг другу руки. И мы увидим хотя бы... Там, где не грозит никакая опасность людям за границей, хотя бы они могут объединиться. Но вот какая критика. И в заключительной части я бы хотел еще снова вернуться к колонии поселения, в которой ты отбывал наказание. Об этом немного поговорить. Вот, как вообще проходило, как, каковы были условия да, содержания тебя в колонии, было ли, может быть, какое-то моральное давление по отношению к тебе? Я был сначала в сизо Нагинска, Нагинска 11, три с половиной месяца, потом перевели в Калым поселения Зеленоград, так что у меня как бы две точки присутствия везде по, ну, по разному немножко. Меня не прессовали в том смысле, что администрация понимала против чего я иду. Ярых путинистов там вообще не было. Ну вернее один такой был какой-то непонятный. Все остальные прекрасно понимали что творится в стране. И естественно они на меня не нажимали по этому вопросу. Ну и вообще старались как бы не жестить, потому что понимали что за мной общественность стоит и вот им этот шум совершенно не нужен, вот и, ну и я на них особо не наезжал, ну какой-то такое, э, у меня задача была не в син побороть, и мне многие говорят, что ты там против син не идешь там, не, не, нет, как есть такое понятие не газуешь, вот я говорю, у меня другая задача выйти и объединить людей и поменять ситуацию в стране от того, что копию сломаю. Но там очень просто. Если ты будешь идти вперед, я не оправдываюсь. Тебя запрессуют и могут убить даже. У сина есть лицензия и на помилование, и на убийство. Вот у них как, это больше, чем суд. Вы думаете, что это там пришел в тюрьму и все там отбиваешь наказание. Нет, у них большие рычаги. Вот. Я не шел яро против них, но я помогал всем осужденным. Я очень много помог в юридическом плане и прочее. То есть Меня уважали. Ну, еще раз говорю, не было наездов со стороны администрации, не было наездов со стороны осужденных. Со стороны администрации ровное, спокойное, нейтральное отношение. Осужденные меня ну, как бы поддерживали, потому что я ну, по понятиям, что называется, жил и отбывал свое наказание. И при этом была такая информация в октябре прошлого года, что ты заразился коронавирусом, находясь вместе отбывания наказания. Да? Вот в этом контексте как протекала твоя болезнь и что ты вообще можешь сказать о тюремной медицине? Это сейчас одна из обсуждаемых тем да, в условиях ухудшения здоровья Алексея Навального, который в покрове в исправительной колонии номер два отбывает наказание. Я по медицинскому обследованию, значит, мне дали заключение, что у меня не было коронавируса, но со мной было что-то невероятное. Ну, как бы, Может быть из-за того, что я там были прививки от обычного гриппа, привился и через несколько дней у меня это началось. У меня всегда всю жизнь был пульс, как у космонавта, 120 на 80. Я этим гордился. такой. Вот в эти критичные дни, которые были после... вот я ходить не мог, я как разряженный телефон был, ну батарейка, то есть что-то сделаю, ну все, силы высекают, и у меня пульс, ну не пульс был, этот давление 90 на 60, я как выжатый лимон был, я не знаю, что со мной было, и вот еще раз говорю, не нашли этот коронавирус, но я что-то слабовато верю, так а то, ну, Что это было, непонятно. Вот, Но потом выправился, и вот эти последствия еще были 2-3 месяца. Где-то только февралю я почувствовал себя более-менее нормально. Вот, Поэтому ну, об, об медицине скажу следующее. К оппозиционерам относятся ну, с особый, особым вниманием. Поэтому если кто-то из наших попадет туда, скорее всего... Чуть лучше будет медицина, чем для остальных. А для остальных медицины, ну, не хочу особо критиковать, но лучше не болеть. В общем, очень низкий уровень такой. Я не собираюсь какие-то камни в огород бросать. Вот Есть хорошие врачи, есть вообще никакие. Ну, в общем, лучше не болеть там. А если опять же говорить об Алексее Навальном, да, который в пятницу заявил, что прекращает свою голодовку, поскольку вроде как часть требований была выполнена, и врачи, его личные врачи очень просили его это сделать. А голодовка, да, насколько вообще распространенный метод борьбы в условиях заключения? Ну, к сожалению, это один из немногих методов борьбы, потому что человек связан, ну, иногда в прямом смысле по рукам и ногам, что он может сделать? пойти на администрацию физически нет, но его в лучшем случае сломают ему позвоночник или еще что-нибудь, а в, ну, в худшем случае убьют. Вот, Поэтому, когда тебя в, держат в ограниченном, так скажем, на зоне, у тебя ограниченные действия, ну ты можешь там вскрыться, я уже не знаю, на ну, себе порезать или какой-то акт э, сама. Пожертвования совершить, либо вот голодовка. В арсенале у заключенных очень мало. Вещей жаловаться нельзя. Вот да, я хочу всем сказать: вот если вы находитесь в местах лишения свободы, и как только ты начинаешь жаловаться, как только ты начинаешь идти против администрации, ну, газовать я уже говорил, все, на тебя тут же валится репрессии. Тут же я, ну, мои друзья там сталкивались с этим, все нормально, все нормально. Как только что-то такое начинаешь, тут же начинаются рапорты на тебя писать, в ШИЗО пере, пере, пере, более строгие условия содержания, все, они крайне крайне не любят, вот когда против них идут. Поэтому вот, либо ты молчишь и смиряешься с условиями, либо ты используешь вот эти два метода – голодовка или там вскрытие. Российский гражданский активист и политзаключенный Марк Гальперин был сегодня гостем канала «Форума свободной России». Марк, спасибо тебе большое. Да, спасибо вам. Мы обязательно победим. Вот на такой оптимистичной ноте заканчиваем наш разговор. Ну а эфир для вас провел Дмитрий Семенов. И увидимся с вами уже в следующих выпусках.